Драки что делаете? Что, да? <смотреть>, что закипишь? Драки а драки нет. нет Они не сами не знают. Что, <за> кипиш, Они сами нет. не в курсе. Слушай, драки нету, да? Кипиш, а драки да. Нет. Взяли нашего человека, надо повод придумать. Зачем взяли? А да. На том основании. Сами не знают. Сами не Надо придумать. А кто взял? Ребята типа в форме. Там даже где-то он плакарит в России эти взяли, что ли? Эти Вы арестовали, эти что ли? Эти местные, да? Чего молчить это? Смешно Просто отпустите человека и все Да, конечно Мы уйдем отсюда Мы спокойно уйдем да, Там, там, поймём, стар что, там что, старшие всегда, они осталось. Но, но если вы не имеете понятно. права а разговаривать Позовите старший, пускай выйдет Не пускай туда никого Человека похитили или парке просто да. Незаконное. Они Несчание должны его свободен. возвратить обратно под тоже под, под, под охраной. Всем то получается. Кто знает? Этого, гражданина которого задержали. Вы же выяснили. Вы ну, я снять. спрашиваю, Причину, кто, кто его знает? Причина задержания какая? А Как как зовут? Это? Оскорбил сотрудника при исполнении обязанности. У, У У нас венки, есть видеозапись, но сейчас ее я... изучаем. Предоставьте, так, пожалуйста, пожалуйста. Мы ее предоставим в суд. Он а, да, они да, да имеют право он так научно не да реагировать. А административного защитника возможно ему вообще или не свидетельствует? Где адвокат, где звонок, где адвокат? Так вы изучайте, его-то отпустите. фильмов насмотрели? Нет, нет, вы бы, сказали, Извините, не знаю вашего фамилии, межуства, звания. Вы сказали, что изучаете запись, он-то здесь при чем? Отпустите, изучайте сегодня. Неделю хоть изучайте оскорбил он, не оскорбил. Сейчас пусть идет. А вы зачем вот это вот, носки носите? Вас и так можно узнать. холодно. Комары кусают. Антикомары. Спутники. Я надеюсь, из вас кто-нибудь вообще воевал? Нет. Чем мы сомневаемся? С людьми сразу не воюют? Чем здесь это, воевал не воевал? Ну как? Чё, человек, ну, который воевал, знает всю цену жизни, а, да. а в форме ход должен быть военным каким-то, да? Не, просто надпись за, сзади и вот спереди, да, над кармашком, они позорят Форма-то это... вообще непонятно какая. Да при форма? Они просто позорят эту надпись. Конкретно позорят. Ну ладно, эти тут. Завтра скидывай. Да, а эти тут позорят. Нет, реально позор. Позор на всю жизнь. Детям тоже, тоже позорно. Как вам с детям-то будет жить да, дальше-то? пацанты пацан тыкать А кто слышал, как, кого оскорбили-то? Непонятно, ни какую то запись типа нашли кто сейчас я изучают. -то? Я то все прогулял, а? Там, ну, вообще на станции. Нас я нашел столько открытых дверей. Что? В этом замечательном заявлении Да, ребята, вы себя подставили конкретно по жизни. Вот, вот видно, что вам, по кому-то и 30 нет. Вы себя подставили. Вы себя подставили просто? Да ну, разве за деньги можно себя подставить? Меня подставили по жизни. Просто. Стали никем. Просто стали никем. Раз. Ну, не то, что кем, но говорят, можно. А, это ваша, да, там. Где-то кошка туда, да? Участок, что ли, я, да, да, да, да, да, да. И... Ну, перейдите мне, я не знаю, как вы участок. У меня нет. Просто а, здравствуйте. А пусть Леха-то пройдет, грубая как его зовут, чтобы в то он общем, в общем, Выпустят, выпустят. выпустят. -то не арест. не в общем, в не в общем, в общем, в людей при власти тоже нехорошо? Нет, кричать как бы, Нормально, абсолютно. Поэтому просим и требуем, к нам уважительно относиться. Да, мы к вам, мы к вам совсем Здравствуйте, добрый если, вечер, всем привет. Если, доброго, если до гражданин начинает высказывать в отношении сотрудников полиции оскорбительное выражение, соответственно, он сюда достанет... Мы просто к вашей совести взываем. Вы можете предоставить Ваша вот это журналисту, например, мне, что он действительно кого-то оскорбил. Можем сейчас запись изучить, если действительно подтвердится. Обязательно все будет вам известно. Хорошо? Но мы подождем. Можно начинать. Запись сейчас изучают. Что задержать? Пришли потом. Пришли предъявили обвинения. Он ничего не виноват, он не прячется, не прячется, не убегает. Гляди, не не убежишь никуда. Нет? Там, там. Да, я так, <смех> да, я так и понял. Кто там. Ну ждем, ждем присяжных господа заседателей. Ночи светлые, да? Да, ночи, ночи светлые. Костер нельзя топить. Жалко. Жалко. Снял пожарно опасный период, особо опасный. вы говорите свою работу исполняете. У вас нету в голове никаких расхождений с тем, где вы и кто вы, нету? Вот честно, нету? нету? Раздвоение личности? Не раздвоение личности. Того, что неприятно делать эту работу. У вас нет такого в голове? Не хочется написать рапорт, -то Толпа людей стоит. Просто толпа людей стоит каждый день. Подумайте сами. Уважаемые ну, граждане, врачу. я с вами каждый вот. день общаюсь. Домов, и каждый из вас мне говорит, что вы здесь отдыхаете, дышите отдыхаем. воздухом. Да, пожалуйста, мы отдыхайте. Я не хочу переезжать в другую область. Я хочу здесь детей расти. Мы здесь мы здесь месяц месяц, а Сейчас здесь строительство не идет. Сегодня весь день копошились, Вы же видите сами. Идет подготовка. Скажите мне, пожалуйста, вот мне там утверждали, что техника стоит... Опечатано. Каким образом ее опечатали? На Какие-то наклеечки с печатими повесили, замок нацепили. Вот как, как это все опечатано? Потому что я посмотрел, она не опечатано, как стоит, так и стоит. Трактор сегодня ездил, все заснято, задокументировано. Вы же понимаете, что идет консер... консервация объекта. Но... А почему идет... они людей в ковше возят? Они что консервируют? Столбы, на которые электричество а проводят? Идет дотягивание времени до 20 числа. Для этого да, фишка должна быть здесь. Здесь куча желающих за эту помощь. А президент с нами будет разговаривать, знает. или вот там вот где-нибудь за его? Вы видели, да, наверное, там, там объявление объявления объявления объявления висит. А 10 числа здесь можно будет задать вопросы конкретные Кому? строителям, организаторам. Какие строители у них нет разрешения? Как их называть? Организаторы строителей. Уважаемые граждане, вот я вот в лесу вот... два дерева свалю, вас только прибежит, меня свяжет. Здесь гектарами выпилено. И все хорошо. Братан, да, вот этот-то у вас. Не, ну вы смотрите, я, показали, если, то, бы, не было, если, было? если было? бы не было разрешений, знаете, не было бы документов, Покажи, нет, то нет. вот эти решения в судах, они бы не устояли. Ни один судья сказал, не пошел то, бы... ...выполнено незаконно. Министр природных ресурсов. Он говорит, я в первый раз слышу про этот шиес, про эту помойку. Я, говорит, вообще не в курсе, что там выпилены гектары леса. Министр. Какие бумаги-то? Нет бумаг, разрешающих здесь строительство. Сейчас с министром договорятся, давайте, подождите. подождите. Делайте все в Да я к вам взываю, к вашей совести, поле, вот он ваших такой. ребят вот всех. Мы от поле и спрашиваем правового поля, нас вы забираете людей, забираете нахожусь на службе. Поле, свой, людей, за, кто на кто на службе. Моя задача обеспечить порядок и вашу безопасность. Мы, вы чего не обеспечите? Нашу безопасность мы не видим. Мы с обеспечим. Так переходите на наше поле. Наша безопасность будет там. Приходите, чайку пока. Вы же не все должны брать под козырек, не любое задание. Любая стройка начинается объявление. Заканчивается и начало стройки. Что строится? А тут ничего, никакого библияния даже нет. Так есть? сказать. А? Я пошел за его паспорт. А где он? Он там сидит. А паспорт? Паспорт он мне объяснил. А. На ушко? А как? Иначе 72 часа до выяснения обстоятельства. Три часа. Три часа. Три часа. 3 часа. 3 часа. 3 часа. 3. Товарищ полицейский, слушайте, а вы на... Тут еще не понравился. Защитник частных интересов. Че вы подойдете, может, а? Вам походите на хорошо. Хорошо, мы, мы не торопимся. У нас до понедельника времени хватит. Поделитесь, а кто именно приедет? Сходите там, объявление написано. Где? А вот там на заборе. И палатка стоит. Можете в да, палатку зайти, Те же самые, что ли? Они ничего нового не скажут. Понятно. Стройка незаконна в любом случае. Понятно. Не было никаких инсортир. они могут там в А почему они в маске? Вам же сказали, стройка сейчас замораживается. Это дело. Почему она началась? без разрешения? Где это уголовное дело? Зачем мне этот вопрос задаете? А вы себе не задаете? Вы охраняете незаконную стройку. Я не охраняю незаконную стройку. я охраняю здесь Вы на их Ой, кстати, по поводу общественного порядка, вот там вот за вот эта вот штуковина за щебенкой, забор такой идет, видели? Там воротина открыта, и там столько мусора, именно от тех, кто делал этот забор. А на территории находится -то мусор? -то? На, вот на этой земле. На территории мусор? На наших, они, свалились, на территории. Свалились. Они, не, они на территории. Не, на не за забором. А вот перед забором. Но вы же прекрасно знаете, что земля арендована, она отдана технопарку для строительства. Так мусор валяется. В аренде, она же не понимаете? Строительный О, мусор валяется. пожалуйста, слова. На строительство нет разрешения. Деревья спиленные нет. валяются. Она отдана технопарку в аренду, точка. Не для строительства. А строительство идет. Для ну, подготовки Вы должны сейчас звонить всем вашим начальникам. Площадки, все Тут, правильно. ребята, стройка идет. Надо что-то решать. Без бумаг. Никакого плаката нет, кто заказчик, подрядчик. Так нет не стройки, то вы же сами все это не противоречите. А что это вы сейчас сказали, что строительство. Вы не передергиваете. А а, вы а, тоже сами вы сказали, что -то вышли, вы сказали, с ваших слов же мы говорим На строительство. В том-то и дело, что вы... Строительство, то что ведь отличается одно от другого, да? Можно площадку сделать? Но а можно, а можно дома можно возводить? Можно леса, гектары вырубить бесплатно и продать его на левах куда-то, правильно? Где уголовное дело о леса? Нет. <как> вот вы бы лучше этим занимались. Пишите заявление. Ну так понятно. Ну, написаны, и, тысячи тысячи и все против нас эти все заявления, да, почему-то? Это да. странно на нашей стороне, а все против вас делается. Женщин чоповцы избивали, вы сзади за ними стояли. Спрятали да вот вот. за здание. Да, вот есть, есть видео, вот это видео, видео вам на всю жизнь будет. Всё, кошмар. А, а, кошмар. За денег, а вы там вообще звезда, я вам скажу. Да, Ладно, в этом я видел это видео. Чоповцы женщин избивают, вы лично сзади. А стояли. там если вы вообще понимаете никаких действий. А вы там стояли тоже. Вот это все, это уже как бы предел. Больше нечего разговаривать. Есть это? По враги выкидывали нам средств снято. Хороший качество. Чок превысит полномочия. Вы спокойно сзади стоите, ничего злот, не делаете. Вы охраняете нас нашего, как, правозапас. Да, где да. она тогда была? Где? Вы сзади лично, я вас видел на видео, вы стояли. Вообще не предпринимаете детей. Чопарицы сбивают женщину, вы стоите в трех метрах от него. Почему вы же не хотите? Есть же что-то, честь какая-то, я, я, бы я бы положил рапорт, нахрен эту работу, Честно. Можно заработать, жизнь? Ну, вот, Согласитесь? Мы вам поможем. Не умею, вам вам надо, 40. Не вот не все. Вам пенсию надо, что ли? Вот я и пытаюсь понять, понять эту, эту ситуацию с нового года. Я не буду продать ничего, ни ОМОН, ни вас, никого. Нет вам позначить. Вот никому не вас. Вашим женам и детям стыдно Здесь ребята вахтами ездят Одни и те же Мы найдем работу Надо работать Надо работать Москва, вертолет и Москва, она вертолеты села, они все, все хозяева этой стройки, они не россияне, они граждане других стран. По фамильному могу сказать, кто в какой стране живет. Они это все знают. А они, вас они, подождите, тупая, в, в вертолете вам места нет. Тупая, вы с нами останетесь. Понимаете? Они улетят, свои Швейцарии. Для них страна, это сейчас дойная корова. Остатки забрать, выжать и уехать. вы здесь будете, никуда не денете. И маски эти все светят. И что вы будете говорить? Вот почему вы улыбаетесь, я не понимаю. Ночь, смешного? Не а? да, это да. это да, дело-то недалекого не будущего. Два-три года пройдет, все. Вы будете все уже известны. Да, да, да, Следите, да. подумайте, как же и дальше будет. Самое чистое, что север остался у нас. Все загажено уже. 15 числа у вас усиление. У вас почему-то не держатся секретные тайны ваших ведомств. 15-го сюда едет ратник, там ватник, все едут сюда Силой подавлять вот этот лагерь 15-го Так вот мы сделаем все, чтобы у нас здесь было в разы больше И у вас, чтобы это не очень легко получилось запретили стоянку, срочно Да, конечно. мы все равно что-нибудь придумаем конечно. От вашего руководства поступил приказ, чтобы здесь всех вынести на руках вместе с чайниками, но у вас не получится это 15 -го. А вот 15-го верим в Потому что мы все в одной деревне живем То, что ряженых ищут Бурдами, чтобы Путину Показать бабушек в этих платочках что вот, завязанных вот здесь они что Ой, мы молимся на эту помойку что работа садитесь правда Пряжены. Интернет. сейчас интернет сейчас уже нервы нервы нервы нервы поезд. нервы поезд поезд водитель водители команды, вы замечали, что это одни те строительства. Да, Наберите пьянку смешного, да все. Водитель команда, он же бурильщик, он же рыбак, он же пенсионер, больших чайных типа фото. Да, да. вот этого человека сейчас грим сделают, он будет бабушкой <связывая> Лоточки <Да>. ряжем. Да. <связывая> Ой, помойка, я так счастлив. Работа <связывая> появится. Да, школа, больница, баушные автобусы, процветание. В школу в школу в школу в да. Сейчас будет. Да, Пол уже хватило, скоро отрыгается. А, Еще тут строят. по нашим ручкой. Там, <связывая> так старается. Так старается. <связывая> А кого он конкретно-то оскорбил? Я что то так и не понял. Вот ощущаю. Да, и те люди, которые рапорта подали. А? А? Кого он конкретно-то оскорбил? Какого? Он захотел, который сказал потом. А, его лично оскорбился. Че, он как мужик с мужиком помочь не может? Не уголовной ответственности нет. По собственному <с им не считают уволиться. Это сто процентов. У нас у нас уволятся. У нас в Краме сказали, что мы получаем оружие и езжем. Потому что у кого есть дети? Там бабушки, женщины. женщины. говорю, что оружие туда поедет? Просто. Если через пять лет ваши дети посмотрят эти записи, что они вам скажут, честно? <соцентрический> Тогда он может, вот... ройка. А если вам придет приказ сверху. Применить оружие, вы тоже примените, да? нам баллочки Ну вот если будем давайте не будем гадать, Ладно, с другой стороны, вопрос задам. А к нам куда деваться Да Мы либо потом сдохнем, либо Либо сразу, да. Либо да. Вот так вот так Понятно, когда неудобный вопрос, тогда... Попробуй, решать другой, да. Нас все вместе, тысячи людей, все ваши органы, против своего начальства-то восстаньте что-нибудь придумайте. Всех можно? не уволят, да? Вас всех-то не уволят. Как, как Путин наш будет без своей защиты? Попробуйте восстать. Вас всех зажимают. За границу нельзя, телефон выключить нельзя, на выходном пить нельзя. как этих держат? да? Я не понимаю. Сами все прекрасно понимают. Так это же ваше желание. Я понимаю, я Ваш выбор, ваше право выбора. Вы хотели бы уехали. И вас а тех людей, которые здесь сидят, за деньги. Есть варианты, здесь не находиться. Интересно, на рыбалку Ну удовольствие? подышать. Ну не оскорблять никого из них. И самое главное, говорит, мячиком говорит, здесь не играйте, пожалуйста. Тебя задержали, за... А? за что задержали? Якобы я их оскорбил. А ты их оскорбил? Нет, я обсуждал песню группы Король Шут, да. Мертвый анархист, про бурдалаков. Вот как... с этим человеком мы разговаривали в это время. Но... И все, у меня все это есть на видео. Ну они знаете, пришли они на охоту, видели? вы понимаете, они пришли на охоту, им нужна жертва, они же с пустыми руками не придут с охоты. Они при... а, а, а, я, а вот посмотрите видео, я был ближе к ним, просто реально я был ближе к ним, и вот говорю, и все. Там отжали, по как раз. Я к ним подошел ближе всех, и все, и он ко мне и подошел. Слову не понравилось. Ну блин. Ну ладно. Да мы вроде не используем его откуда. Вот так вот. Гоблин вроде. Вот так вот. Да, мы же гоблины называем. Ну мы ты да. Чубиков, только мы рували, у меня там. А кстати, картошка остыла, Ты доволен, что смотри, с принародом. Я очень доволен, я не ожидал. Я, кстати, спрашивал, почему Анну Шикалову сопровождали 30 сотрудников? Они сказали, что они ее охраняли, чтобы был правопорядок, чтобы ее никто не обидел. Кто ее, должен... да. Кто ее мог обидеть? На этот вопрос они ответа мне не дали. Что? Да, они, они наверное, силы. хотели ее обидеть. Они сказали, что, может, она, говорит, может, она, говорит психически нездорова. Так они ее охраняли или... Они охраняли ее. ее психического заболевания. Ну, я там много чего им рассказывал. Мы побеседовали так, я рассказывал, как мы тут живем, что мы тут вообще делаем. Я объяснил, что деньги нам не платят. Этот вопрос, так всегда да. мы кассу ищем, кассу ищем, но никак найти не можем. Я Я хотел билеты отбить. я сказал, что я видел информацию 2013 и 13. Я говорю, если бы 13 платили, я бы, блядь, бы 13 это я сейчас от тебя услышал. Я пока сюда ехал, мне сказали 5,5. 580, я отслышал. Первое, у меня было 2, потом 3, потом я видел И В какой-то самой дебильной статье или сообщении я видел 13. Ну, это еще бред. Посидеть-то успел, а? посидеть успел. В успел, ну, на жопе посидеть, посидевших, не понял, посидеть, Волосы? А слово седой, да, а, нет, за что, я же понимаю, что я абсолютно во всем прав, правда, да, тут бесправие, ну, блин, зато подполковник целых два часа слушал наше мнение о нем. А я не служил, я их даже по званиям не знаю, блядь, как к ним обращаться. Я говорю, ну, знаешь, я, большие говорю, я, говорю я не служил, поэтому я не знаю, как к вам обращаться. Ребята, у нас новые правила, но сейчас было собрание, пожалуйста, не снимайте. Это раз. Нас все. Пока. Послушайте, пожалуйста, собрание. Вы далеко не уходите, камеру выключите. Камеру выключаем. Чем все закончилось? Да. Подождите, подождите, вы расскажете о правилах. Давайте. Не, Я Я не, не снимаем не фоткаем Сейчас объявлю, потом будешь снимать Давайте начнем Все вновь прибыли, которых не было Мы сейчас собирали тайные речи По поводу того, что сейчас произошло Неприятная ситуация Это была провокация Здесь не меряемся членами, здесь не, не, та, не та ситуация, не то место, поверьте мне. Здесь каждый из вас мужчина или женщина, провокаций никаких. Не надо его зазывать и говорить там что-то. Зачем? Он вам брат, сват, друг, не смейте, уважайте тебя и... и каждого своя работа, мы не должны провоцировать. Первое правило, считай, написанное кровью и многими арестами.